Здравствуйте, дорогие друзья! С вами VFOG.net, интернет-портал, посвященный сим-рейсингу и автоспорту. Мы находимся с вами на седьмом этапе онлайн-чемпионата VFOG Back in History на, ну, не сказать ли недавней, но достаточно известной трассе херес де фронтера Арене седьмого этапа чемпионата Гран-при Европы 97 -го года. Если помните, практически в каждой из предыдущих гонок мы с вами разговаривали о исторических совпадениях. Если помните на настоящем Гран-при Европы, где решалась судьба чемпионского титула в 1997 году, Произошел невероятный сюрприз на квалификации Когда сразу три пилота Жак Вильнев, Михаил Шумахер и Хайнс Харальд Фрэнсен Показали одинаковое время Это было неслыханное достижение У нас сегодня здесь нет ничего подобного Но я вас уверяю В квалификации столько сюрпризов Что эта квалификация Ничуть не менее удивительная Чем реальная квалификация Гран-при Европы 1997 -го года Давайте поговорим об этом по порядку На ваших экранах первая шестерка, и именно здесь творятся главные сюрпризы. На первом месте полпозицию занял дебютант этапа и чемпионата Евгений Баринов, представляющий команду Минарди. На втором, впервые, на втором месте Антон Плешков, который впервые... Нет, простите, это... А может быть? В общем, как бы там ни было... Даже если это произошло не впервые, я точно не помню. Тем не менее, достижение, что он опередил своего напарника аж на две позиции. Следом за ним, как раз разделяя его самого Антона от напарника Богдана Холошевского, на третьем месте стартует тоже дебютант Дмитрий Загоруйко, представляющий команду Майлд Севен Бенетон Рено. И только четвертый. Богдан Холошевский, Но это еще не главный сюрприз. Главный сюрприз, как вы видите, на третьем ряду. Ибо впервые, впервые за весь чемпионат Алексей Ермаков опередил своего напарника Алексея Опарина. Алексея Опарина, победителя трех этапов чемпионата и двух последних подряд. Правда, сам Алексей, я имею в виду Опарин, жаловался, что... Просто в силу некоторых личных причин не нашел достаточного времени для подготовки к этому этапу. И, конечно, мы должны понять его, прежде всего, как вот именно человека и вот его личные причины. Но тем не менее, и, то есть мы должны это уважать, но тем не менее, это громкий сюрприз. Следом, на четвертом ряду... Четвертый ряд полностью оккупирован командой Red Bull Zauber петронас И впереди на седьмом месте Александр Никишин. И, как вы уже, наверное, догадываетесь, след... следом его уже постоянный напарник Владимир Соколов. Прямо за ними... Довольно необычный стартовый ряд, потому что, ну, на самом деле, в нем нет ничего необычного, но... По сравнению с тем, что э, в чемпионате Формулы 1 97 -го года происходило в реальной жизни. Э, весьма неправдоподобно смотрится, но физика на всех машинах равна, все зависит от пилотов. Э, в общем, отвлекся, и как бы там ни было, на восьмом ряду у нас Александр Колобенков на Вильямсе и Дмитрий Киселев на Эроузе. Э, закрывают вторую шестерку э, Джордан. Артура Бореева и Стюарт Юрия Воронова. Конечно, звучит это для Юрия провально, но Юрий э, не участвовал в квалификации. Точнее, он на ней был, потому что он э, был сервером. Но участвовать он не планировал, он просто присутствовал и практически, по-моему, даже не выезжал из боксов А если и выезжал, то показывал очень скромные времена Он изначально не планировал участвовать в этом этапе Присутствовал просто как сервер, его попросили Но после квалификации, хотя показал невысокий результат, все-таки я одумался и решил в этой гонке участвовать и здесь у нас тройка, которая, как мне кажется, как, впрочем, и Юрий Воронов, будет стартовать из боксов И вы знаете, я, к сожалению, совершил ошибку, я вам сейчас объясню какую Здесь на просте у нас стартует Александр Алешин, а ошибка моя в чем? Следом, видите, Бенетон, я ошибся вот здесь как раз стоит, стартует дебютант Дмитрий Загоруйко. Я, к сожалению, ошибся. Бенетон, занимающий третье место, это Кирилл Именин. Я прошу прощения, ошибся. Ну, а последним будет стартовать, и вот это уже точно из боксов. Я помню, его не было на квалификации на субботней. Это Владимир Ковалев, напарник. Напарник Евгения Баринова. Творца, пожалуй, одного из двух главных сюрпризов субботней квалификации. Ну что ж, гонщики, в принципе, уже к старту готовы, и мы будем сейчас с вами наблюдать старт, напоминаю, седьмого этапа, гонки седьмого этапа онлайн-чемпионата VFOC «Back in History». старту все готово сейчас зажгутся по очереди 5 красных огней светофора потом одет одновременно погаснут и будет дан старт Старт. неплохо стартует, но Антон Плешков стартует лучше а там Холошевский уже пробирается на третье место Завал! Массовый завал! В нем остался Евгений Баринов. Я вижу а, а, Арту... И Баринов сходит. А, здесь я вижу Ковалева, Заубер, Заубер и Макларен без задних антикрыльев. Вперед вырывается... Вперед вырывается Антон Пришков. За ним Холошевский. пара Феррари. Далее Именин. А, затем Вильямс. Вильямс. Кто же у нас был на Вильямсе? Колобенков, похоже. Далее Киселёв на Эроузе. Бореев, Бореев. Без переднего крыла его обходят Лежье и Заубер. А здесь опять Эроуз. Уже за это время успел провалиться. Сходы. Значит... Так, без обоих антикрыльев возвращается в боксы Макларен Алексея Ермакова. Я не вижу опарина. Похоже, опарин сошел. Невероятно. Ну что ж, будем смотреть повтор старта. Так, смотрим глазами Алексея опарина. Он сразу, он, чтобы избежать... Он там не, ну, немножко вылазит на траву, чтобы избежать ударов. И непосредственно опарина кто-то толкнул парень не виновник завала, но тот, кто толкнул его, да, и сразу сход. Тот, кто толкнул его, то есть фактически опаренным вынесли всех остальных участников завала. Так, Дмитрий Загоруйко, он не стартовал из боксов, странно. Похоже вообще из боксов никто не стартовал. Да, произошла уже немножко такой вылет на трассу, если можно выразиться, коллективный. И вот-вот там... Нет, здесь с этой камерой непонятно абсолютно, кто стал виновником. Но этот завал был абсолютно на руку Гагаруйка, так как с такой низкой позицией он прорвался сразу на третье место. Повтор с камеры Артура Бореева. Вот видите, там Заубер и Макларен уже без задних антикрыльев. Это ошибка игры. На самом деле все это произойдет с завалем. Так, смотрим в глаза на Артура Борева. Так вот оно что, это Бареев! Это Бареев, все замутил всю эту кашу. Вот что. Ну, как вы видите, кошмарное просто количество машин в этом завале поучаствовало Я даже не могу перечислить всех, кто сошел Ну что ж, лидировать у нас продолжает Антон Клешков, по-моему, впервые в этом чемпионате Вторым идет Холошевский. но Холошевский сейчас, надо сказать, быстрее Посмотрим, будет ли между ними борьба Борьбы нам, я чувствую, будет сегодня вновь не хватать Третьим идет по-прежнему Загоруйка четвертым Воронов. Вот посмотрите, Юрий Воронов. Он ведь вообще не хотел ехать этот этап, А что получается? Уже четвертым идет. Так, здесь у нас Колобенков, следом за ним Киселев, далее Залбер. Один из Залберов. Заубер этот принадлежит Никишину. Следом за ним просто Александра Алешина. Медленно довольно-таки едет, отстает уже от всех зачинщик, так сказать, этого всего завала Артур Бореев на Джордане. Последним, сейчас, да, именно последним, идет Алексей Ермаков. И мы видели Бенетон в боксах. Дмитрий Загоруйко заехал в боксы. У нас сошли оба Джордана. Оба Джордана. В том числе и дебютант Обладатель полпозиции Евгений Баринов. Какая жалость. И даже не только за него, но и, конечно, за Владимира Ковалева тоже обидно. Да, сошел у нас Алексей Опарин. А за счет пидстопа за Горойка, Воронов третий. Вот, посмотрите, о чем я говорил. Ой, как мало машин осталось. Так, что-то медленно едет. На самом деле, если кто-то медленно едет, так это Артур Бореев. И вообще, он, его Алексей Ермаков, мне кажется, догонит однозначно. Просто Ермаков был на куда более затянутом педстопе. Ему поставили оба антикрыла, тогда как у Артура Бореева было только переднее заднее антикрыло. Требует гораздо больше времени на повторную установку. А так Алексей Ермаков идет намного быстрее, он его догонит. Проблема в том, что... Первые симолы. И вы посмотрите, Феррари уже обходит на круг Ермакова. Точнее, ну, сейчас будут. Подождите, а а впереди Холошевский? Впереди Богдан Холошевский. Я не знаю, что произошло. Может быть, а... была борьба. Хотя мы же всего-то отвлеклись буквально на какую-то минуту или две. А с другой стороны, может быть, пропустил Антон своего напарника. В принципе, сейчас на трассе ничего не происходит, и, может быть, стоит посмотреть повтор. Так, это поворот на самую длинную прямую. И да, здесь Антон просто сам пропустил. Честно говоря, не вполне понимаю все таки же, что же стало причиной этого пропуска. Хотя, возможно, вы знаете, да, опережал в квалификациях Антон Прыжков в квалификации его напарника, но, в общем-то, мы по-моему, ни разу никогда не видели, чтобы в гоночных условиях Антон был быстрее. Может быть, он решил просто, ну, как сказать, почувствовал, что если будет борьба, она чревато вылита, но все равно он может остаться. Все равно у него больше шансов быть в проигрыше. И может быть решил просто не мешать своему напарнику. Кто знает. Третьим по-прежнему идет Юрий Воронов на стюарте, по-моему, уже позади него... Там... Да, уже позади него маячит Вильямс Александра Колобенкова. Когда мы последний раз видели Александра Колобенкова на четвертой позиции? Хотя, по-моему, такой было в СПА. В СПА Франкошевен, по-моему, такое было. Пятое место у Александра Никишина. И тоже неплохой результат. Такое последний раз было в Здесь у нас по-прежнему Дмитрий Загоруйка. Почему-то почему-то Дмитрий Киселев ему сильно-сильно уступил. Ну, не то чтобы уступил, но вообще он впереди не вошел. Может быть тоже потребовалось совершить какой-либо пит-стоп. Я говорил, что нас, наверное, Ермаков обгонит Артура Бореева, но пока это не произошло и даже больше Артур Бореев каким-то образом обогнал Александра Алёшина, хотя мне все-таки кажется, что это за счет пидстопа Алешина. возможно, я не прав, но Силь вождения часа Бореева оставляет желать лучшего. Мне не создается впечатление, что он мог его обогнать своими собственными усилиями. И мы видели, сейчас слегка вылетел просто Арешина на траву. Ой, простите, на гравий. Um, так что какие-то проблемы. Проблемы у пилота команды просто Гран-при. И даже больше мы видим, что уже его об догоняют обе Феррари. Должен сейчас будет пропускать. Ну, на самом деле, вторая серая немножко позади. А вот Хавашевский его действительно сейчас будет обгонять. Да, нет, ну, посмотрите. Ну, только вот здесь решил посторониться. Но вообще не самый аккуратный пропуск, надо заметить. Последним из тех, кто остался на трассе, по-прежнему идет э -э Алексей Ермаков. Провал, конечно, для команды Макларен. с другой стороны, Ермаков, то, в отличие от своего напарника, остался на трассе. Из сошедших сейчас на данный момент все покинули сервер. Конечно, с одной стороны, это обидно, с другой стороны, при переключении с последнего на... Спел пилота, на последнем месте, при переключении с него на первую позицию... Мы больше не будем пока что видеть сошедших в боксах. М отчасти это удобнее. Лидировать продолжает Богдан Холошевский. И может быть это не то, что он хотел в отсутствии Алексея Парина. Потому что... Да, он отыграет 10 очков разом, Как, кстати, и Алексей на прошлом этапе. Но... Может быть Богдану хотелось бы это сделать в честной борьбе. Хотя, кто знает, сегодня... Да и вообще, я имею в виду на квалификации. И Апари... Ой, простите, Борей впереди Калашевского. Ну, здесь он пропустил. Я к чему не создавал впечатление ни разу, что Апарин быстрее на этом этапе, чем... Богдан. Ну что ж, мы уже говорили. Проблемы личного у опарина И всякое бывает Все-таки Иногда, наверное, каждый из нас Бывали такие случаи Когда к важному этапу чемпионата Не хватало времени подготовиться И многое было из-за этого упущено Потеряно Только сейчас предстоит Антону Пришкову Опережать Артура Бореева и я смотрю, насколько Антон сейчас отстает от Холожевского. Возможно, это был очень правильный поступок, что он пост пропустил своего напарника. Потому что даже не потому, что его не нужно было сдерживать. Все равно сейчас никто быстрее Богдана по трассе не идет. Просто... Все равно в борьбе, если бы была настоящая борьба, я бы не сказал, что на самом деле это так постоянно спортивно, но э, другого исхода, если бы был другой исход, то кроме как Калашевский бы не обогнал Плешкова, это могло быть только столкновение, потому что э, с такой скоростью Плешков едва ли бы смог удержать Калашевского. Вон мы только его видим, ну по крайней мере я его вижу, там впереди красная точка. Потому что я вот так смотрю и сравниваю их скорости, могло бы только два исхода, либо тот, который и так уже сейчас осуществлен, либо столкновение, потому что, да, на этой трассе трудно обгонять, но все равно, по сравнению с колошадками, сейчас Плешков едет слишком медленно. Хотя, возможно, он бережет машину, потому что, в принципе, Плешкова тоже никто не догоняет, и... Вполне возможно, что он решил, что, ну, холошевский быстрее, черт с ней с но вторым приеду точно. Тем более, что это будет самая высокая позиция, Плешков был третьим, но вторым он не был никогда. Ну что ж, может быть, как я уже сказал, откровенный пропуск холошевского это слегка не но относительно позиции вполне возможно, что это очень мудрое решение. Так, Воронов сейчас идет э, третьим. Мы видели позади него, что раньше был там Вильям Сколобенкова, предпринимал активные атакующие действия. Но сейчас Сколобенков намного дальше и атаковать уже не в состоянии. Все-таки Воронов идет быстрее, как никак. А вновь на пятое место вернулся Загоруйка. Интересно почему. Потому что ему вступил э, Александр Никишин. Вследствие обгона ли или же вследствие пидстопа, я вам это сказать не могу. Э -э, позади них идет э, Эроус э, Ямаха. Э -э, да, конечно, Дмитрия Киселева. Э -э, восьмым. Восьмым. Да, по-прежнему восьмым идет Артур Борис. Э -э, следом за ним. Ух ты! Следом за ним Алексей Ермаков. И продолжает проваливаться просто Александра Алёшина. Ну что ж, да, была смена позиции, нас слегка откатился Александр Никишин. Но в принципе сейчас никакой борьбы на трассе нет, если только уже с круговыми. Ибо по-прежнему лидирует Богдан Холошевский на своей Феррари. Следом его напарник Антон Пешков. Третьим едет, кстати, не в таком уж большом отдалении. По-моему, даже приближается к Плешкову. Хотя, может быть, и нет. Ну, в общем, не так уж и далеко. Не все для него еще потеряно. Юрий Воронов. здесь какой-то демок. Да, там вылет Алешина. Вылет Алешина. Вылет в Гравий. И его, по-моему, уже сейчас на круг будет проходить... Э... Да, скоро на круг его будет проходить Дмитрий Загоруйка. Кстати, Загоруйка едет за Беннитоном. Я как раз вспомнил, что одним из сошедших, я его сразу не назвал, является Кирилл Именин. тоже прибег. Ой, опасно! Удар был, удар был. Опасно, Алёшин сейчас... Он, наверное, не рассчитал, просто как бы сначала пропустил, потом решил вернуться на свою траекторию, но вернуться решил довольно рано. Не рассчитал момент, когда мимо него проедет э, дебютант этих соревнований э, Дмитрий Загоруйко. И переворот. Переворот Александра Алешина. И так где это его так? И сгорел двигатель. Сгорел мотор от, этого перев... от этой аварии. По-моему, это был то ли первый, то ли второй поворот трассы. Как бы там ни было, очень обидно, ибо мы теряем очередную машину. У нас остается всего 9 пилотов на трассе. Какой уже отрыв у Холошевского? Да, вот где-то здесь произошла вот эта вот авария Лешина. По-моему, он абсолютно сам, хотя не вполне представляю, как можно перевернуться самому. Но давайте посмотрим, если кто-то его вынес, то виновник этого происшествия наверняка сейчас окажется в боксах. У нас здесь слегка срезает Ермаков, это на него не похоже. Вы... А может быть даже и не срезал. Ну как бы там не было, если что-то такое произошло, то наверняка это вынужденная мера. Проходит уже Дмитрий Киселева на круг. Юрий Воронов будет обходить на круг сейчас Артура Бореева, который продолжает испытывать проблемы со своей машиной. Очень, по-моему, Юрий тоже не все гладко. слегка заносит далеко не все в порядке как может показаться э -э, воронов э -э, идет третьим э -э, и его третьем местом ничто не дрожает но с машиной он периодически слегка не справляется бывает такое случается э -э, четвертым по-прежнему идет александр колобенков и тоже он кого-то на ковка обгоняет может быть я ошибаюсь, но по-моему это Макларен Алексей Ермакова. Да, это больше похоже все-таки именно на Макларен. Знаете, по-моему, Дмитрий Загоруйко совсем недалеко от э, Александра Колобенкова. По-моему, не близко. Может быть, даже будет атаковать. Может быть, будет борьба у нас за четвертое место. Да-да-да-да-да, совсем недалеко. Вон. Так, машина вот эта впереди. Это действительно Вильямс Александра Колобенкова. Сейчас будет борьба между двумя разными... пилотами двух разных команд, но обладателями двигателя Renault. Впрочем, на самом деле, как я уже отмечал, в общем-то, то у них двигатель Renault, если это для... ну, как бы, если это на чем то отразится, то только на звуке двигателя, который вы слышите. Ибо я стараюсь их сопоставлять в соответствии с реальной Формулой 1. Но, тем не менее... У всех машин одинаково уже ездит пилотов То есть машина даже вот, Того же, например я Не знаю, кто у нас сейчас там идет Позади всех а, Там ну, Лешин, который уже зашел Где Артур Борей Машина ничем не отличается От что, например, сейчас У а, Богдана Халашевского Просто Халашевский настроил не лучше а, И поэтому едет быстрее тоже можно сказать, конечно, Тони Прышкове, Юрий Воронове. Ворон и эта тройка сейчас идет быстрее всех. И вот, посмотрите, перетормаживает. Перетормаживает эм... Колобенков. И, в общем-то, Загоруйка идет побыстрее. Все. Ой, выносит на траву. Вот сейчас, наверное, будет обгон. Да, так и происходит. Не знаю, просто ли ошибку совершил, или все-таки это была ошибка вследствие как раз напряжения нервов, связанного именно с этим, с этой борьбой. Но, прямо на ваших глазах, Александр Калабенков уступил позицию, проиграл позицию на Виллинсе и пилоту более быстрому на Бенетоне. Впрочем, от всей. Нет, от всей этой группы уже существенно отстает Никишин. И его сейчас Феррари будет обгонять на круг. Вот только не знаю, какая именно, потому что Холошевский уже вполне мог это сделать. Продолжаются проблемы у Киселева. Ну, проблем бы я бы сильно это не назвал, но едет он на низкой позиции, его обгоняют пока что только Бареев Точнее, ему проигрывают пока что только Бареев и Ермаков. А, да, я, я абсолютно не ошибся, потому что как раз Холошевский уже обогнал Никишина, и вот сейчас это предстоит Плешкову. Плешков даже не слегка выходит на траву, чтобы это сделать. Но, с другой стороны, Никишин всегда пропускает достаточно аккуратно. У а нас сейчас на ваших экранах Юрий Воронов. Юрий Воронов, который, кстати, вот знаете, если хорошо помните внимательно смотрели третий этап в Донингтоне, я там завел такую тему, что о переходах в команды, в части разных команд, и я сказал, что, пожалуй, Алексей Апарин это единственный пилот, который все этапы пройдет за одну и ту же команду за Макларен. А я еще сказал, что почти все этапы за Макларен пройдет Алексей Ермаков. Я тогда упомянул, что на следующем этапе, в 98 году в Буэнос-Айресе, Аргентина, там единственный раз за Макларен, а именно за Макларен Дэвида Кухарда, должен поехать Юрий Воронов. И знаете, Юрий Воронов пере... ну, изменил свою регистрационную заявку. И так что... К вот этому своеобразному рекорду присоединяется и Алексей Ермаков Именно оба пилота команды Макларен в течение всего чемпионата будут сохранять верность одной и той же команде Юрий Воронов за Макларен не поедет К сожалению, не помню, за кого же он теперь, за какую команду поедет он Ой, как выносит не помню к сожалению за какую же команду он теперь поедет в Аргентине, но эм, как бы там ни было мы это увидим сами, даже если я не смогу в течение этой трансляции вспомнить, а, точнее трансляции это не, не назовешь, все таки конка в записи. А да, по-прежнему, с тех пор, как мы увидели этот обгон. В четвертым идет Дмитрий Загоруйко. Разворот Александра Никишина, но даже это не мешает ему быть вновь пятым, потому что какие-то проблемы. У, судя по всему, сошел. Похоже, Александр Колобенков. Нет, гонка потеряла сразу двух пилотов. К сожалению, сошел не только Колобенков, сошел Артур Бореев. Возможно, это произошло вследствие столкновения между ними. И, по-моему, Дмитрий Киселев сейчас будет пропускать на круг. Да, именно он будет пропускать на круг Юрия Воронова. Да, подвинулся с траектории, а потом поехал дальше. А, итого, в гонке у нас остается мало-мало машин. Очень мало. Давайте посмотрим. Шестой Дмитрий Киселев. Седьмой Алексей Ермаков. Да, да. Именно так. Всего лишь навсего 7 машин. И на ваших экранах последняя из них Алексей. Ой, опять, вот посмотрите, опять слезает. Значит, может быть, я тогда не ошибся. Но явно просто из-за того, что не вписывается в поворот. А Значит, у нас уже я так смотрю будут разыграны не все очки. Более того, я так смотрю, с какой скоростью едет Холошевский. дистанция будет очень длинная, ничуть не короче, чем в Барселоне. А может быть кто-то, даже если у нас еще останется 7 машин, может быть кто-то просто уступит больше, чем 90 процентов дистанции. Я имею в виду, чем 10 просить? Да, 10 процентов, потому что если Пилот уступает, а... проигрывает а... лидеру более чем 10% дистанции, то даже если он приезжает на позиции очковой зоны, он очки не получит. А... Но надеемся, конечно, что этого не случится, ибо не разыграны очки. Это не есть хорошо. А, пока все на трассе стабилизировалось. Холошевский первый. Плешков Второй. Хотя вот здесь мне показалось, что он едет сильно медленнее. Но на самом деле это просто поворот такой. Драйсек. Как раз тот самый поворот, где произошло, произошло то самое столкновение между Жаком Вильневым и Михаилом Шумахером. И у нас в боксах побывал Юрий Воронов. Если продолжать... Ой, как неаккуратно. Так это же борьба за позицию. Повело машину. Там... Загоройка, по-моему, чуть ли в стену не улетел, но все нормально. ведь действительно на выезде из боксов была очень такая опасная борьба за позицию. Эм, но я не закончил о том, столк... о том столкновении. Конечно, каждый может для себя э, думать, э, кто прав в том столкновении, а кто виноват. Не будем это обсуждать, потому что, ну, как говорится, каждому свое. Кто-то э, может быть думает, что виноват Веденев, кто-то может быть думает, что виноват Шумахер. Эм, в общем, пусть каждый думает свое. Пятым идет сейчас Александр Никишин. Догнать Загоруйка он не в состоянии. Если, конечно, тот не сойдет, но мы будем надеяться, что этого не произойдет. По-прежнему шестым идет Киселев, седьмым Ярмаков. И похоже именно в таком стиле у нас гонка и продолжится. Смотрим на трассу э, глазами Богдана Холошевского, лидера этой гонки и пилота команды Феррари. Э, конечно, сейчас вся ситуация нас со стартом завалами, что самое главное, со входом э, Алексея Парина ему на руку. Но посмотрим. Уверенное лидерство, но... Знаете, как сказал... Э, один, однажды сказал э, Голос э, Формулы-1 Мари Уокер э, Формула-1 это такие гонки Где может случиться всякое И обычно всякое случается А Холошевский Догоняет на круг И по-моему это уже второй раз за гонку Алексей Ермаков Потому Мне кажется, что там все-таки Макларен или Эрл. Макларен, Макларен Алексей Ермакова. Действительно. Знаете, я не в самый удачный момент переключил камеру на Ермакова, мне показалось, там столкновение было. А это не столкновение, это Киселёв не самым охотным образом пропускает на круг Воронова и Загоруйка. А Загоруйка, между прочим, идет быстр... чуть быстрее Воронова и, может быть, он его не догоняет, но с тех пор он его не отпустил. Посмотрите, по-прежнему впереди Загоруйка идет Воронов. Ну что ж, впечатляющие результаты показывает дебютант, хотя стартовал, ну, вон я, стартовал низко, да, там, возможно, потому что, в общем-то, на практике он показывал такую скорость, и на то что мне как-то с трудом э, верится, что он показал, сколько слабый результат квалификации, наверное, он него не был. Да, посмотрите, атаку атакует Юрия Ворона, он на прямых быстрее. Ну что ж, вот у нас и борьба образовалась. Немного ни, много, ни мало за третье место. Хотя мне показалось, что вот этот отрезок, третий, третий отрезок. Да, вы смотрите, за горуйка его прошел несколько слабее. Может быть он лишь кратковременно может удерживать этот темп, а может быть просто я сказал, вот, что на прямой перед поворотом драйсет его бенетон быстрее, чем Стюарт на прямой. И, может быть в поворотах это сказывается. Посмотрим, сейчас пилоты проходят первый сектор, а потом вновь будет эта прямая. Посмотрим, может быть там вновь Дмитрий приблизится к Юрию. Вот это прямая, давайте смотреть. Да, не так быстро, как, конечно, может быть ему хотелось бы, но определенно Дмитрий Загоруйко на прямых быстрее, чем Юрий Воронов. Вот только поворотов на этой трассе все-таки больше. И ой, а здесь ошибается Воронов. атакующий а то а, непосредственно на расстоянии атаки ну что ж посмотрим вот здесь опять да здесь этот сектор ворнов проходит лучше но вообще знаете надо посмотреть а потом еще посмотрим это даже если ой вылетает не выдержал не выдержал я вот только хотел завести тему о том что Трасса, в принципе, очень требовательная. И э, какой-то единичный обгон это далеко не показатель, все может измениться. Эм... Кстати, Халашевский обогнал на круг Киселева, который совсем недавно пропускал на круг э, как раз Загоруйка и Воронова. Может быть, э, он скоро всех будет обгонять на круг, ну, кроме напарника. Напарник-то еще в таком неплохом.. Ой, oh, нет, напарник еще и круга не закончил. Плешков, Антон Плешков, нет. Здесь, конечно, похоже, он всех будет на круг обгонять А Я хотел сказать, что трасса довольно-таки требовательна к машине, к пилоту, и очень на ней сложно пилотировать. И самое главное, что трасса, она очень требовательна к тормозам, практически так же, как... Например, Канада или вот современного, там, что-нибудь, Бахрейн, Бахрейн-Сахир. Эм, очень тяжело на ней приходится тормозам, и это надо учитывать при составлении настроек машины на гонку. Эм, и вообще трасса такая, ну, как бы она по-своему, вот, когда вы смотрите просто рисунок полотна, то есть формы, какие повороты, где прямые схема схема трассы когда вы ее смотрите может быть так и особо не создается впечатление что трасса медленная но, на самом деле трасса отнюдь не скоростная и даже несмотря на как бы там есть скоростные повороты но самое главное что эта трасса очень в чем то похожа на Венгрию на Хунгара Ринг здесь конечно намного больше торможений но почему похоже потому что здесь также трудно обгонять они вот в этом параметре похожи трудно обгонять именно вот как в борьбе за позиции, потому что там где полотно позволяет его ширина, там просто такой, такие повороты или места на трассе, где просто по ситуации прохождения пилотирования обгонять нереально. Или же наоборот, там где полотно, там где в общем-то хорошее место, либо широкое полотно. Там, где вот как бы торможение какое-либо, где можно, в общем-то, предпринять атакующие действия, маневр, там траектория, например, только одна, и прохождение по другой траектории просто как бы, опасно. Вот, например, вот этот поворот перед прямой, длинной прямой, здесь, в общем-то, теоретически можно обгонять, но это риск, и э, можно просто э, вылететь... И это зависит от того, как соперник впереди идущий будет проходить, проходить этот поворот. На самом деле, действительно, одно реальное место обгона, это как раз поворот Драйсек, тот самый, где столкнулись Вильнев и Шумахер. Но даже там обгон это риск, и, в общем, все это чревато. Конечно, мы, я говорю об обгоне за позицию, а обгон на круг это дело куда более легкое, потому что круговой пилот не имеет права сопротивляться, он просто должен отдвинуться с траектории и... Облегчить проход э, другому э, пилоту. А, Дмитрий Загоруйков вновь подобрался к Воронову. Так что есть у нас борьба за третье место. Правда, вот по Райсек все-таки Загоруйков прошел похуже. Да и вообще, скоро вот буквально пару поворотов, и начнется третий сектор, а третий сектор воронов проходит быстрее. Да, вот, по повороту начинается третий сектор, и вот здесь воронов быстрее. Уже он слегка в этом повороте открывается. Вот здесь. Э -э да, здесь за но. Загоройка ближе, но в этом повороте заходит с диском широко перетормаживает. Я так подозреваю, что.. Э -э Загоруйка, если так будет атаковать, то может и не доехать до финиша с тормозами. Как знать. И вот прямая. Он и без того был намного ближе, чем обычно. А еще и так он быстрее на напрямой. Но с здесь воспользоваться было почти невозможно. Но вновь он очень близко, старается подобраться на расстояние атаки. Нет, ой-ой-ой, выносит-выносит, только бы не в стену. Нет, успевает э, поймать машину, но вновь он выпускает вперед Воронова и теперь вынужден догонять. И тоже здесь ошибается. Ну что ж, Ой, проблемы. Наверное, даже дело не в тормозах. Ой, и Воронов тоже. Обгон! Нет, Воронов удерживает позицию. Или... Нет, нет, Загоройка впереди, но... Короткая прямая быстрее ты на них обычно загоруйка на прямых то. Ну вот вот все решилось или. Но он контратакует. А здесь перекрывает траекторию нет Воронов удерживает свое третье место. Ну что ж не дается ему не дается Дмитрию загоруйка Юрий Воронов не на того напал но я вот как раз хотел сказать, что, наверное, то, что происходило в третьем секторе у Дмитрия, то, что он в двух поворотах и не смог справиться с машиной, я так думаю, что вот все это связано прежде всего с резиной ибо резина это все-таки изнашивается. Центр Никишин все еще пятый. А, вот атака за позицию. За позицию атака Алексея Ермакова. И это, по-моему, перед носом у Халашевского. Или у Плешкова. Какая борьба. Нет, это очень все хорошо, но вот им сейчас пропускать. По-моему, это все-таки Плешков. Разглядеть сложно. Между ними еще лак, они почти не сталкиваются между собой. И решил все-таки пропустить, потому что и срезать шикану опять вновь. Знаете, у нас... ой, вылетает, вылетает Феррари. Но это Плешков, это не Холошевский. И он без переднего антикрыла. Так что он еще вынужден в боксы заехать. А что касается Ермакова, у меня начинает возникать такое ощущение, что он срезает шикану преднамеренно. Или может быть просто привык к мото-гонкам. Есть игры в MotoGP. Множество там, ну, разных, 07, 08 и старые части. Там, вообще-то, на трассе через конфигурации, там этой шиканы нет. пилот едет прямо как Ермаков. Может быть, он этого не знает. С другой стороны, если бы он срезал эту шикану и в квалификацию, он бы всех обогнал. Так что недостаточно странно наблюдать такое в исполнении Алексея. Так, Юрий Воронов, он там кого-то догоняет, по-моему, Киселева на круг. Эм, Загоруйка свои атаки на время ослабил. Эм, а вот здесь проходит шикану правильный Ермаков. А к тому же, более того, ему еще и Сергей Киселев уступил. Я, правда, не знаю, как это произошло, когда он успел. Может быть, снова в бокс или. Возникла у Киселева какая-то заминка, пока он пропускал на круг э, лидеров. Я вот чего-то понять не могу у нас... А, нет, ты правильно Киселев седьмой, значит, пока, пока, более никто не сошел продолжает с чудовищным отрывом, с чудовищным отрывом лидировать э, Халашевский. Я подозреваю, что э, в плане... Да почему подозреваю? Однозначно уже ничего уже на наверняка не изменится. Э, также пройдет эта гонка, как э, в испанском... Да, впрочем, здесь рядом Хер... Ой, Мы Мы с вами сейчас в Хересе. Я говорю о гонке в Барселоне на трассе Каталуния Монмело, предыдущий этап. Как по нотам разыграл ä, парень гонку, вот, э, на ваших экранах, Багман Холошевский. Он мог ему помешать, множество кругов шел за ним, но потом что-то, видимо, случилось. А, так я вам об этом расскажу, это очень забавная история была. не э -э, что-то случилось, просто, ну, резина начала изнашиваться, и он поехал медленнее. А потом и разворот, а потом и соколов помог. Ну, в общем, вы все это видели. А что я сейчас хотел сказать? Почему вот э, опарин оказался все-таки быстрее, и Холошевский сначала пару кругов его патенговал, а потом стал отставать. Там была очень забавная ситуация. Когда парень доехал, э, уже доехал до финиша, то есть там был э, подиум, шампанское, все такое. Когда все это закончилось, он э, связался с Холошевским и так вот, ну. Вообще у них довольно-таки неплохие отношения Ну, там был, конечно, очень напряженный момент э, в, в Сузуки Когда... Ну, это тоже отдельная история э, Так вот Но, в общем-то, все было нормально И тут э, э, Вот, после Барселоны Алексей, парень, так, ну, не то, что... Ну, раз уж решил, что все равно гонка прошла, значит, можно некоторыми секретами поделиться. В общем-то, ничего особенного в этом нет. Спросил у Холошевского, на какой тактике он шел, прежде чем сошел. И тот, в общем-то, сказал... Ну, я, я бы... Я бы считаю, что сказал правду, потому что по темпу Холошевского это вполне было видно. Он сказал, что поехал тактику на, на тактику одного пидстопа. И опарин был в шоке, потому что он до него, мягко говоря, не доходило, что... Ну, ну как, не то чтобы не доходило, просто он был... Его даже немножко обесп... запугало, очень сильно беспокоило то, что так атаковал с тактикой одного пидстопа на первых кругах Холошевский. И, возможно, даже, я так сказать, считаю, что... Судя по реакции Апарина, Апарин-то шел изначально на тактику двух пидстопов. Я так подозреваю, что, судя по беспокойству Апарина, что э, если бы Холошевский удержался и продолжал ехать в том же темпе, возможно, после своего единственного пидстопа он остался бы. Или, по крайней мере, после второго пидстопа Апарина он стал бы лидером. А там, может быть, бы мы и увидели борьбу. Конечно, опарин шел в таком темпе, что безоговорочном лидерстве Холошевского говорить не пришлось бы. Даже если бы Холошевский после второго пистопа опарина м -м, оказался бы впереди, апарин бы его догнал. И, начал, и началась бы атака за первые места. Но в любом случае, это было бы не так не такая уже уверенная победа для парина, а может быть и вообще не победа. И вот это его, так сказать, обеспокоило. Забавный момент. Интересно мне только вот с какой сейчас тактика идет Холошевский. Не хочет ли он ее поменять в связи с тем, что ничто его первому месту не угрожает? Ну что ж, посмотрим, как будет складываться обстоятельства. Да, чудовищный отрыв Плешкова. Может быть, скоро Холошевский догонит его на круг. Воронов, Воронов, по крайней мере, на некоторое время обезопасил себя Так Загоруйка. Загоруйка, посмотрите, он явно был на пидстопе. Он вон аж где. А может быть и нет. Здесь у нас Никишин. Да, пока больше никто не сходит. Больше пока никто не сходит. А... Веселёва сейчас будет обгонять на круг Феррари. Я на этот раз точно знаю, что это Феррари. И как раз, дал Феррари Антона Клешкова. Знаете, гонка вплотную приближается к середине, к середине дистанции, так что время летит незаметно. Продолжаем смотреть. Для тех, кто смотрит не с самого начала, или забыл, напоминаю, с вами vfock.net интернет-портал, посвященный всем рэйсингу и автоспорту онлайн чемпионат VFOG back in history. Седьмой этап Ерес Далиа Фронтера. Пилоты по своему переигрывают знаменитый Гран-при Европы 97 -го года. Но, к сожалению, пилотов этих осталось всего семь ибо массовый завал на старте привел к сходу множество пилотов Я даже уже и, наверное, не смогу перечислить всех, кто сошел зачинщиком там был Артур Артур Бореев, который фактически вытолкнул именина Именин... Э, пошла цепная реакция, именин вытолкнул Апарина и уже там потом множество других пилотов Сошли опарин, сошел именин, сошел Владимир Соколов Конечно же, сюрприз, главный сюрприз, квалификация, дебютант и обладатель полпозиции Евгений Паринов тоже сошел. Почему-то там же сошел Владимир Ковалев, хотя он точно в этот завал не попал, но возможно какое-то другое повреждение. Сам Артур Бареев тоже заехал на пидстоп, поменял, одел новое заднее крыло, но... Потом тоже сошел. Наверное, там мы видели, он сошел одновременно с Колобенковым. Возможно, между ними что-то там произошло. И теперь гонку ведет почти что безоговорочно. Я говорю, потому что, к сожалению, он, никто ему не вчилов навязать борьбу. Разве что только технически что-то случится с машиной. Гонку самым уверенным образом ведет Богдан Холошевский. На втором месте его напарник по Феррари. Антон Плешков. А третьим идет, как раз на ваших экранах Юрий Воронов э, на стерте. Э, совсем недавно мы помним, его атаковал Дмитрий Загоруйко на Беннитоне. Но сейчас Загоруйка отстала не в силах продолжать эти атаки. Почему он отстал, по-моему, все-таки был пидстоп. Но, может быть, я и ошибаюсь. Не такой уж и большой отрыв. Если это действительно был пит-стоп, то пидстоп был очень-очень быстрый. С другой стороны. Мы видим здесь довольно-таки короткая вот эта прямая. И тоже очень достаточно сравнительно с другими трассами. Короткий. Эм, короткий питлейн. Питлейн этот по длине можно сопоставить, наверное, с трассой Маньякури, где этот питлейн тоже очень короткий. Впрочем, Маньякур мы в нашем чемпионате. Ой, вылетает Никишин. И на этот раз он долетает до стены. Но.. Я вот не вижу Да, и заднее крыло тоже на месте а, Как бы там Не было Я хотел в этом момент сказать, что маникюр будет у нас Не скоро, маникур у нас будет а, В 2002 Году То есть Я имею в виду, когда сезоны Чемпионата 2022 года И это будет а, 12 этап чемпионата маникюр будет по моему да 2002 год на э этот раз кстати я имею в виду именно в 2002 году э там по моему шумайкер оформил титул в 2002 году да по моему это там и было и как раз именно в 2002 году маникюр был в так называемой старой конфигурации когда э Сейчас в современной конфигурации, там в конце третьего сектора сначала поворот медленный, а потом шикана, который сразу вводит напрямую старт-финиш. А тогда было наоборот, сначала после относительно короткой прямой была сначала шикана, достаточно медленная, потом то приезжали еще чуть-чуть, буквально разгонялись там до 100-150 до максимум, и был медленный поворот лицей, поворот, в котором ну, обгоны были редки, но там часто была борьба. Например, в 98 году, если помните, если вы смотрели, была борьба буквально борт в борт. В последнем повороте последнего круга между Эдди Эрвайном и Микой Хакинином за... Вот ошибается в драйсек Никишин. Была борьба за второе место. И как раз эту борьбу... Ой-ой-ой-ой! Как Воронов развернул! Ну, наверное, за неуступчивость. Не хотел, наверное, уступать дорогу Киселев, и Воронов его просто развернул. Но, по-моему, с машиной все в порядке. Ну да, чудом просто не разбил машину об стену сейчас, Дмитрий Киселев. Но, с другой стороны, если действительно он проявил неуступчивость, это будет ему уроком. Так вот, я не договорил. Там был между Ирвайном и Хакинином. Он вообще Ха, Ирвайн шел на втором месте, а Хакинин его последние круги той гонки атаковал, пытаясь вернуться на второе место, и там в последнем повороте была решающая атака, и там Ирвайн удержал второе место с огромным трудом, и буквально там отрыв был, по-моему, одна или две десятых, едва ли больше. Ну, что-то я заговорил совершенно другой гонки и трассе. А здесь у нас продолжает лидировать Богдан Флашевский в чудовищном... Вот только сейчас начинает этот же круг а, Антон Лешков. А, третьим по-прежнему идет Юрий Воронов, как раз на ваших экранах. Представитель команды Стюарт Кампри. Далее Майлд Севен, Беннеттон Рено. Дмитрий Загоруйко, дебютант, пожалуй. Да, не самый удачливый пилот, но, скажем так, конечно, я имею в виду, что Евгений Баринов то вообще полпозицию взял, но И из тех именно в гонке это самый удачливый дебютант сегодня так как все остальные просто хотя, по-моему, у нас их всего двое, да, Баринов и Загоруйка, никого нового нет по-прежнему пятым пятым идет Никишин на своем Залбере Напарник Владимир Соколов его, к сожалению, уже сошел. Так же, как... Да, он завали. В этом случае мы Ну, может быть, сход в этом стартом завале сегодня для кого-то не так обидно, потому что, по крайней мере, тот же Алешин, тот же Борей... Нет, Борейф это спорный вопрос. Колобенков, они сошли... Не взавали, а благодаря своим собственным ошибкам. Правда, мы не совсем знаем, что случилось между Колобенковым и Бореевым. Явился ли их одновременный сход следственных столк... обоюдного столкновения, или же просто это совпадение, что они так одновременно э, сошли. А, между прочим, э, у меня складывается такое впечатление, что Ермаков постепенно, постепенно приближается к... Никишин, он не так далеко, там каких-то 10 секунд, он, ну, конечно, там много, но если у них существенная разница в темпе, то это отнюдь немного, я вас уверяю. Так что, вполне возможно, мы скоро вновь увидим борьбу, которой сейчас пока что на трассе нет. Э -э Гонка минула середину дистанции, так что примерно ориентируйтесь. Вот, смотрите. Как я вам уже показывал, в Барселоне подобное, вот счетчик Total Time и Elapsed Time, сколько... и вновь, посмотрите, срезает Шахану. Возможно, срезает Шахану Алексей Ермаков, если э, чувствует, что он тормозит так, что не вписывается поворот, и заезжает в боксы. Uh, так вот, если говорить о счетчике времени, вот, посмотрите, здесь время 3358 на данный момент секунд, а финиш гонки будет, uh, знаете, даже получается по времени дистанция больше, чем в Барселоне. Uh, 6000 секунд ровно, ну, где-то там 6008-6009, вот там будет финиш гонки для Богдана Хлашевского. Для лидера гонки Ой, ну что такое? Блин, я проговорился <свы> Вот такую ошибку я пропустил Я проговорился, что Богдан победит М -м, Какая обида Ну ладно, про все остальные позиции я вам ничего не скажу <свы> Вот так вот Да, большая ошибка. Ну ладно, будем делать вид, что ничего не произошло. Седьмым последним едет Дмитрий Киселев. Так. А вот Воронов. А, это Халашевский его обогнал. Это Халашевский его обогнал на круг. Таким образом, единственным пилотом, которого на круг еще не обогнал, является Антон Бишков, его напарник. И мы видим глазами Юрия Воронова, хотя, возможно, ну, дайте проверим, может, я ошибся. Да, я не ошибся, Богдан Клашевский в боксах на своем плановом пикстопе. Продолжает лидировать в гонке Богдан Халашевский. И пока борьбы нет Загоруйка, не в состоянии пока навязать к борьбу вновь Юрию Воронову. Обидно, потому что раньше мы видели активные атакующие действия со стороны э -э Загоруйка, но сейчас Дмитрий слишком далеко от э -э Юрия. И атаковать его не в состоянии. Хотя. Не знаете, я остался... Нет, почему? воронов так как раз в был. Нет, Воронов сам отрывается. Действительно, Загорюка сбавил скорость. И пока не может атаковать. Вот мне интересно, как там отрыв Никишин Ермаков, потому что Ермаков его, в принципе, догонял. Давайте посмотрим. Вот Ермаков сейчас выходит напрямую перед поворотом Драйсек, самый длинный прямую, где Ермаков... Ой, не нет нет нет нет нет нет Ермаков отстает. Ермаков только начал круг. Нет, Ермаков очень-очень отстанул. Ну, в смысле... Um, пока нет, не так уж и отстал, но у него сейчас скорость ниже, это очевидно. Разрыв был меньше совсем недавно. Нет, Никишин идет быстрее. Наверное, просто у Никишина был пидстоп, поэтому получился на время такой маленький отрыв. Нет, нет, исключено. Um, По-прежнему идет последним из uh, Последним из тех, кто вообще едет. Последним едет э, Дмитрий Селёв. Ну, на самом деле, даже это может быть неплохо, так как в двух предыдущих гонках, в которых он участвовал, до финиша он ни разу не доехал. По-прежнему на сервере, как вы видите, просто Александра Алёшина. Ну а лидировать продолжает э, Богдан Холошевский. и, по-моему, если я не ошибаюсь, э, он сейчас, на, после того, как м, про, заехал на пидстоп, показал сразу вновь лучший круг гонки. Нет, конечно, у него не было бы такого преимущества, если бы на трассе остался, например, тот же Евгений Баринов, или, э, например... Э, Кирилл Именин, так как на квалификации они показали, куда были быстрое время. С другой стороны, более быстрое время показал Антон Клешков. И может быть э -э, просто... Как-то, я не знаю, может быть э -э, ведь э -э, никакого правила закрытого парка нет, как в реальной формуле 1 сейчас. Э -э, пилоты работают над машиной в любое время сколько угодно. Э -э, и просто возможно... Э -э -э, Хлашевский может быть просто после квалификации сел почесал репу и сделал такие настройки, которые ему теперь, которых у него не было на квалификации, которые позволяют ему теперь быстрее идти, чем кто-либо другой. Ä <flip> <вкус> Смотрим гонку сейчас глазами его напарника Антона Клюшкова, который, в общем-то, пока едет вторым за своей задачей справляется неплохо, и его второму месту пока тоже никто не угрожает. Если, конечно, с ним ничего не случится, не заглазил бы. А Показалось мне впереди, что кто-то маячит, но это неудивительно. удивительно. Объем на круг у нас очень частое, особенно как раз в исполнении пилотов Феррари. И все-таки не могу я понять, кто же там. Пока еще рано он не настолько приблизился. Ну что ж, пока переключимся на кого-нибудь другого, а там вернемся, посмотрим, кто же там идет впереди. Вполне возможно, что Воронов, а может быть... Нет, Залбер, Залбер, я вижу. А Воронов в боксах? Воронов в боксах, а вот где... А, вот сейчас Загоролька вернется на расстояние атаки. Да-да, вон-вон, впереди Воронов. И, похоже, у нас борьба Воронов-Загоройка начинается второй раунд. У Воронова сейчас более свежая резина, но заправлен-то он сейчас потяжелее. Наверняка. Так, не исключено, что совсем скоро мы увидим второй раунд против противостояния э, между как раз вот э, Вороновым и Загоройка. Ну что ж, вернемся, посмотрим. Да, я был прав. Не такой отрыв, он продолжает увеличиваться. Ермаков. И вновь он срезает шикана. Да, в общем, странное вот относительно. Относительно это шиканы очень странное поведение у Ермакова в этой гонке. Не понимаю я все-таки, почему он так часто это делает. а киселева на круг догоняет на круг догоняет э, никишин который в свою очередь догоняет андон Плешков. Но Плешков. Ой, простите, не Плешков. Никишин ошибается. Вылетает в гравий. Пока, значит, его обгон на круг Киселева откладывается. А в боксах нет, вовсе не откладывается. Вот только сейчас он произошел. Ибо Киселев в боксах. Вот напрасно он это делает. Вы может быть поняли, о чем я. Он, ну, когда машина в боксах, то есть.. Там можно сразу э нажимать педаль газа, для того, чтобы как только машину отпустили с домкратов и закончить заправку, она сразу поехала. Но это надо делать до... как раз за несколько, буквально за считанные секунды, до того, как ее отпустят. А если это делать до этого, то это, знаете ли, чревато. А на круг сейчас Киселева будет обгонять... Э Ермаков. И только что он это сделал. Вполне удачно. А что это? А вот вы знаете, где я такое уже видел? Я точно такой же момент видел с... Ой, нет. Но, да, симптомы были как раз именно этого самого. А чего именно этого самого, я вам скажу. Точно такое же состояние на месте посредине поворота и, по... и характерное подергивание я видел у Богдана Халашевского в Сузуки именно после такого он оказался вне игры, просто не произошел дисконнект, едва-едва сейчас жертва дисконнекта не стал загоруйка. Ну что ж, он пока не в состоянии догнать на расстояние атаки Воронова но он его не отпускает и вполне возможно, что все-таки борьбу мы еще раз между ними увидим а, Что-то... А, нет, просто поворот такой. Мне показалось, медленно едет эм, Никишин. Так, а в боксах побывал кто-то из пилотов Феррари и... и это Холошевский. Ведь он совсем недавно там был. И вот, вы подождите. Мне... Как-то... А вы знаете, он не был в боксах. Точнее, он... Нет, мы, конечно, видели, он там был, но он не был на питстопе. Э -э он просто проехал по пит-лейн. Я не знаю, зачем он это делает. Может быть... Э -э помните, вот... Э -э я говорю не о гонке у чемпионата по History, а о настоящем. Помните, в, ре в настоящем, реальном э Гран-при Европы, э в Донингтоне... 93 -го года, там Айртон Сенна периодически проезжал по питлейну, для того, правда, там тогда не было ограничения скорости. Просто для того, чтобы давать фору соперникам. И может быть эм... Холошевский тоже самое сейчас сделает. Как знать? Правда, от этого мало что изменилось, ибо, да, действительно, не самая такая большая фора. Все равно сильно отстает все, и вторым, ну, по-прежнему, втор, второй Пешков, третий Воронов, четвертый Загоруйка. Да, вот как раз Антон Пешков на ваших экранах. Ну, действительно, отрыв слегка подсократился, это, естественно, но у нас третий-то, третий-то у нас Загоруйка! Значит, что-то произошло, значит, Воронов где-то вылетел. Давайте посмотрим на трассу его глазами. Правда, это не повтор, это все еще продолжение. Вот, я говорил, что борьба будет. Посмотрим сейчас, как Воронов будет отыгрывать позицию. Что касается того случая, когда едва Загоруйка не стал жертвой дисконнекта, как Холошевский Японии, то здесь нет, такого не происходит. Гонка продолжается. Ну что ж, теперь Воронов, в свою очередь, пока не может подобраться на расстоянии атаки, но, случается, ну, как я уже говорил, случится может всякое. И всякое у нас уже относительно, как говоря, как бы случилось. И вообще, вот я как бы говорю, что случится может и всякое. А если э, э, под этим всякое подразумевать именно какие-то провалы, столкновения, аварии, то, по-моему, в гонке уже случилось больше, чем достаточно. Уже одного завала этого и так уже хватит стартового. Разворот! Разворот Загоруйка и Воронов на в третий. Но Загоройка ловит машину, по-моему, даже пидстоп ему сейчас не понадобится. Да, после такого эффектного перу это в грави. Он вновь ловит свою машину, но ему надо догонять Воронова по новой. Ну что ж. Э вот интересная такая борьба. Правда, мы по давно уже не видели, вот кроме той атаки в последнем повороте. Э мы давно уже не видели реальных обгонов, ибо вот дважды они уже поменялись местами туда и обратно. Это произошло вследствие вылетов обоих. Так как мне с трудом верится, что Загоруйка мог выйти вперед, совершив такой мощный бросок, учитывая, что между ним было полторы секунды. Скорее всего, Сложно он как раз в тот момент что-то случилось. Я просто смотрю, сколько осталось. Осталось в вот общем-то. А, так у нас уже третья третья уже началась. Гонки. Так что борьба пойдет. Борьба пойдет. Так, подождите-ка. Никишин, видимо, был в боксах, и Ермаков прямо позади него. А. Но задачу Ермакову затрудняет то, что ему сейчас предстоит э, пропускать на круг Феррари. Вот только пока не знаю чью. Да, действительно, он здесь вынужден подвинуться, пропуская Феррари. А Феррари это, по-моему, Холошевского. Да, действительно, стал Холошевский. Теперь шанс для Ермакова один, если, э -э если при а пропуске Холошевского Никишин потеряет примерно столько же времени или больше. М -м ну что ж, у нас здесь борьба уже ну как бы так на двух фронтах, и, в общем-то, это удивительно, удивительно, потому, потому что после э каталунии я не ожидал, и уж тем более, ну, с учетом завала я такого не ожидал, я думал, борьбы будет меньше. Гонку нельзя назвать самой скучной. Если она для кого сейчас скучная, так это как для Холошевского и для Плешкова. Ну, может быть, для Киселева. Для всех остальных гонка пока не самая скучная, надо заметить. Ну что ж, нет, пока Холошевский и Никишин удаляются. Но вот здесь мы видим, что уже вплотную... Вплотную подобрался Холошевский. Да, пропускает! Пропускает. Замедлился. Ой, как замедлился. Что? Вот, вот, вот, вот, вот, вот. И они оба срезают. Вы посмотрите. Так, ну теперь Никишин прямо под носом у опар... Ой, простите, не у опарина, конечно же, у Ермаковой. Вот что-то сейчас будет. Либо он его будет дог... догонять, либо Никишин будет отрываться. Посмотрим. Так, у нас сейчас, в общем, битва за пятое место и за третье. Кстати, что там об этой битве? А, Воронов третий. Воронов третий, впереди него идет э, Эролс Киселёва. А, прошлый обгон э, хорошим там не закончился по отношению к Киселёву. Давайте посмотрим, что будет на этот раз. Но сильно сильно отстал за горойкой, И, к сожалению, наверное, тут борьбу мы больше уже не увидим, по крайней мере, пока мы ее не увидим. Какое-то время. Вот давайте посмотрим, как сейчас будет пропускать Киселев. Пропускает намного лучше, чем в прошлый раз, но, по-моему, он... да, он вылетает на траву еще при этом. Так, ну пока Ермаков не отпускает, так уж сильно не отпускает, не тишина. Я вот боюсь, как бы он сейчас Шикану опять не срезал. Нет, срезает, да что же это такое? И он, вот посмотрите, он не выиграет позицию, но он выиграл, наверное, где-то две десятых. Он, конечно, прошел далеко не полностью, не газ в пол. И атака, он, он очень много выиграл за счет этого, за счет этой срезки. Нет, мне абсолютно непонятно поведение Ермакова в этой шикане. И вот ошибка Никишина и борьба, вот все как раз. Пятым становится Алексей Ермаков у нас в этой гонке. Но мне абсолютно непонятно его поведение в шиканах. Мне непонятно. Потому что вот если... Мы, я высказал предположение, может быть он думает, что на самом деле правильное прохождение поворота заключается вот как раз в проезде прямо. Может быть он думает, что не заходить, надо не заходить в шикану, но нет. Он, мы видели как минимум один раз, когда он это сделал. Он прошел шикану правильно. И вот, посмотрите, вновь атака Никишина а, проходит, но перетормаживает. Ну а здесь а, неуверенно выходит. А, неуверенно выходит Ермаков. И вновь Никишин, по крайней мере, пока отвоевывает пятое место. А, так вот. А, но мы видели, да, Ермаков один раз вошел в шикану правильно. Таким а, И я высказал предположение, что.. А, проходит шакану срезает только тогда, когда чувствует, что не вписывается в нее на торможении. Вот давайте сейчас посмотрим. Ну вот посмотрите подтверждение. Вот сейчас он решил, что не вписывается и вот атака сейчас будет атака, потому что там тоже слегка не удал, но нет, здесь сбавился такие обороты Ермаков, пытается найти ключ к обороне Никишина. В общем, мне эта история с Шиканой абсолютно непонятна. И э, я даже подозреваю, что, наверное, она останется в, в тени за счет этого завала на старте. Ведь э, наверняка будут санкции весьма жесткие по отношению к э, Бореву. И я так подозреваю, что, возможно, Ермаков... Э, нет, мне, конечно, не хочется говорить о нем плохо... Но у меня есть такие подозрения, что, возможно, он срезает шаг, а как раз из-за того, что понимает, что как на это не будут смотреть на фоне всего этого завала. И если это так, то я боюсь этому и... Но, забавно. В повороте слишком широко вылезает на Гравий Никишин, но Ермаков делает то же самое. Вот как раз я и боюсь Ой! Разворот Никишина Разворот Никишина и выходит вперед Выходит вперед Ермаков Ну что ж Теперь Никишин вновь в позиции догоняющего Посмотрим Что из этого выйдет Вот кстати смотрели мы сейчас глазами Никишина И уже не было видно срезал ли Шикану Ермаков Или нет а -а -а, Но посмотрите мы его здесь уже не видим И наверное срезал А Никишин еще и в боксы заезжает Интересно, почему. Хотя, может быть, плановый переход, кто знает. Кто знает. Так, ну, в общем, э -э, есть тут о чем э -э, поразмышлять, я говорю о поведении Ермакова. И даже если он... Нет, ну мы видели, что в один прекрасный момент... За счет э, этого самого среза он э, подобрался вплотную и смог обогнать Ерма, э, Никишина в последнем повороте трассы Но с другой стороны, потом Никишин уже и смог обратно отыграть позицию и смог еще и сам развернуться И эти два события вряд ли как-то повлияли на борьбу так что я, мне вот просто, может быть, даже, как я и говорю о том, что, может быть, наказания действительно не будет, но мне непонятно поведение Ермакова, потому что, да, мы видели, что были такие средства, когда он срезал через гравий, то есть там действительно было видно, что он не справляется с машиной, не вписывается в этот поворот, но с другой стороны, как минимум два раза мы видели, что он просто даже и не пытался особо затормозить. Тормозил только потому, что там в этой... сейчас проходит правильно, удивительно... Просто видел, потому что там Вообще в этом месте, специально может быть, чтобы не срезали Там очень неровный асфальт, там дважды машины серьезно подскакивает Мы это видели И как раз если Ермак... порой Ермаков срезал так, что когда он тормозил Он тормозил только для того, чтобы машина не потерять контроль во время этих двух подскоков В общем, непонятно несколько слегка такое поведение. А Загоруйка вновь подобрался вплотную к Воронову постоянно обмениваются эти два пилота выпадами то, то загоруйка начинает ехать очень быстро то э, воронов активизируется и э, борьба такая продолжается к тому же часто мы видели нищие ошибками серьезными обмениваются пропуская друг другу друг друга. Вот, на расстоянии атаки подобрался, но нет, внутренняя траектория у Воронова, нет, нет, нет, здесь. Но вот, но выходит-то он лучше, я имею в виду Загоройка. Но нет, слишком широко, широко и в Граве, нет, нет, нет, нет. Он выбрал неправильную траекторию для входа в этот поворот изначально. Но, по крайней мере, обозначил атаку. Здесь какая-то была, не смог найти правильную воткнуть передачу, но посмотрим... Здесь он снова приближается, слегка но приближается. Да, вот здесь Проходит последний поворот и начинается новый разгон. Но Воронов вышел чуть лучше. А Нитишин вновь вылетает и даст... в последнем повороте уже достаточно серьезный отрыв. А, и посмотрите. Но нет, это все-таки отставание на круг. Киселев даже, если он сейчас обгонит, он не станет шестым. А... Продолжаются атаки Дмитрия Загоруйко на Юрия Воронова. А вот борьба как раз между Нермаковым и Нитишином, наверное, уже окончена. Так, посмотрим, сколько времени до финиша осталось. В общем-то немного. До финиша осталось относительно немного. Э -э, пример, ну, ой, не люблю я это дело считать. Э -э, ну где-то по моим расчетам э -э, 20 минут. Вот здесь третий сектор, мы видим, прошел намного лучше Юрий Воронов. Очередной его скоростной выпад. Хотя, возможно, просто ошибки со стороны Загоруйка. И вновь он очень сильно оторвался. лидировать uh, гонки, напоминаю смотрите, смотрите, смотрите есть в стену но сохраняет передний антикро вот только поедет ли он сейчас в боксы Халашевский, Богдан Халашевский лидер этой гонки uh, и вот небольшой такой я сейчас думаю, ёкнуло у него в сердце Потому что в его уверенном лидерстве сейчас едва не случился форс-мажор, заезжает в боксы, действительно. Вот только для пидстопа или, как уже мы один раз видели, просто проехать по петле? Нет, пидстоп, пидстоп будет. Будет пидстоп. Да, вот сейчас он, наверное, очень сильно испугался, но действительно совершил ошибку на торможении в последнем повороте второго сектора. Так, был звук мотора В8, и мимо проезжают, естественно, э -э Соколов. Ой, простите, какой Соколов? Соколов сошел давно. Мимо проехали Юрий Воронов и Дмитрий Загоруйко. И посмотрите, едва в боксах побывал Хлажевский, как тут же там э оказывается Плешков. Очень, кстати, во-первых, это говорит о том, что если бы Плешков сейчас... Остался бы на трассе Могла быть Он бы вплотную приблизился к лидеру, кстати Очень очень интересно Значит, афора заезд В, в проезд по значит, работает а Во-вторых, если бы Холошевский сдержался там на 5 секунд каких-то, то Возникла бы неприятная ситуация В боксах а... Значит, вновь Не так уж далеко вот-то.. Нет, все-таки Загоруйка отстает. Загоруйка сейчас еще должен на круг Халашевского пропускать. В очередной раз. И делает это как раз после того поворота, где кругом ранее Халашевский воткнулся в стену. Нет, он еще этого пока не делает. Он пропустит. Хотя вот здесь, по-моему, Халашевский, в общем-то, не так уж и близко. То есть, может быть, можно было и повременить с пропуском на круг. Хотя вот сейчас Дмитрию загоройку уже, по-моему, пора. Пора бы уже это и сделать. не пропускает уже так увлечу борьбой с воронов а воронов он вон впереди но здесь все таки не пропускает нет там был не воронов воронов дальше а здесь это киселев нет подождите это не киселев а кто же это тогда Тогда это Ермаков. Ермаков. У нас Никишин побывал в боксах. Кстати, он же был там недавно. Интересно, почему он заехал в боксы в очередной раз? Движение по трассе Антон Плевков на втором месте и пока этому второму месту ничто не угрожает Собственно так он вторым и приедет Если ничего не случится с его соперниками Или же с ним самим Хотя с другой стороны ведь сход позади Соперников позади ничего не решит Решит только сход Холошевского. Ну что ж Будем надеяться, что все-таки этого не произойдет и посмотрим, как дальше будут развиваться события. В третьем месте он достаточно далеко оторвался от э, э, позиции Дмитрия Загоруйко, но с другой стороны не настолько далеко, чтобы это третье место себе гарантировать. Поэтому, чтобы Загоруйкова не догнал, ему нужно сохранить вполне приличный темп. Но Загоройка едет в боксы. И это дополнительное облегчение для Юрия. Ермаков загоруйка. Нет, обгоняет, только возвращается в круг. А Александр Никишин догоняет э, на круг Киселева. И он пропускает. Пропускает но ног приближается. Контакт был. Очень легкий контакт, но был. И уже, по-моему, даже нет. Он его. Даже не знаю. Второй раз уже Дмитрий Киселев, оказывается, вовлечен в инцидент с проблемы у Плешкова! Проблемы у Плешкова! У него нет заднего антикрыла. Удар произошел! Вот смотрите, стоило мне только сказать, и это сразу произошло. Да, он будет очень долго возвращаться в боксы, потому что машина дестабилизирована. Малейшее резкое движение газом или тормозом, и она уходит в занос. Честно говоря, ему было бы даже легче, если бы он оторвал переднее крыло, но я не понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, здесь мы видим, Киселев таки пропускает Никишина, но это не важно, потому что у нас сейчас вопрос о второй позиции. Нет, он не может держать машину. Лиш... Вот лишается переднего крыла. Он потеряет намного времени больше. Нет, он сходит, сходит, Плешков. Какая досада. Какая досада. И таким образом у нас Юрий Воронов становится вторым, а Дмитрий Загоруйка-таки третий. Какой удар для Феррари? Ведь шли на увереннейший дубль еще не дай бог с самим халашевским что нибудь случится ха <музыка> ха <музыка> юрий ты как темп то сбо... сбросил что понял уже что ничто ему не угрожает да загоруйка горойка далеко О, кругов то осталось всего ничего не могу точно сказать, но мало кругов осталось. Пять, шесть, где-то так. Может даже 4. Да, и без того не самая такая... Не самая радостная гонка. Сколько гонщиков унесло в этом стартовом завале. И такой финал. Печально. Печально, очень... Ну так, заслужил, конечно, бесспорно заслужил. Это второе место Антон Клешков, но как-то звезды над ним сегодня неудачно сложились. Таким образом, Алексей Ермаков у нас э, с четвертого места, э, простите, как раз с пятого перемещается по идее на четвертое. А нет, он пока что, пока что он пятый, потому что он еще не проехал то количество кругов, на которое отставал от э, Лешкова. Соответственно, всем, кто идет после, как вы уже поняли, всем, кто идет после Холошевского, прибавилось по одному месту. А сам Холошевский сейчас, в свою очередь, будет догонять на круг Воронова. Таким образом, все, по идее, все, кто... Все, кто ниже первого места, будут проигрывать лидеру круг. не настолько медленный он так быстро но там кто-то еще впереди тащится и этот кто-то по моему да вновь киселев и вновь воронов будет обходить его на круг в то время как самого воронова должен обходить лошевский сейчас может неприятная ситуация возникнуть я имею в виду из-за киселева уже дважды он сегодня был замешан в инцидентах когда его обгоняли на круг, это не совсем хорошо кончалось. Но да, по отношению к Орну он подвинулся. И что, и Холошевского тоже сразу заранее пропустит? Нет, во вроде возвращается на траекторию. Пора бы Дмитрию пропустить, в самом деле. Как загоруйка. Похожая такая ситуация. Хотя, с другой стороны, я смотрю, сам-то Холошевский не сильно гонит. По-моему, решился разберечь машину. В конце концов, мы не знаем, сам ли это Плешков разбился. В боксы едет. Холошевский в боксы. И мы не знаем, сам ли он разбил машину, или же все таки Нет, он проезжает просто через боксы. Мы сегодня один раз такое уже видели. Просто холошаски проезжает ну, через боксы. Хотя, с другой стороны, это отч отчасти тоже ä, полезно. Может быть, он таким образом решил немного остудить резину и тормоза. Хотя, с другой стороны, для двигателя это, наоборот, слегка негативное воздействие. Как бы там ни было, продолжает движение и не гонит, не торопится, потому что хочет, видимо, сберечь машину. Абсолютно правильное движение, тем более, решение, простите, потому, тем более, что даже если он будет идти так медленно, ничто его лидерству не угрожает, если он вообще будет ехать. Да, у нас э, только сейчас Дмитрий Киселев числится э, по-прежнему.. По-прежнему седьмым, потому что он еще не про. Он единственный, кто еще не проехал по количество кругов, на которые его.. Э, в общем, он проехал кругов меньше, чем Плешков, Поэтому он даже до сих пор в седьмой, а Плешков предпоследний. Э, э, но там надо еще посчитать круги после гонки. И может быть. Э, там, может быть, Плешков уложится в 90% и получится, получит э, очки. Я имею в виду, не у, да, уложится как раз. И все-таки сейчас его Халашевский будет обгонять. А Плешков... А, простите, Плешков да, седьмой, потому что Киселев все-таки проехал необходимое количество кругов. И не дается Дмитрий на обгон, на круг. Кстати, как ведь быстро вот его догнал Холошевский, учитывая, да, вот теперь да, поддался. Учитывая, что-то Холошевский недавно заезжал в боксы. Правда, это был абсолютно... Нет, смысл-то был, но нельзя здесь назвать бессмысленным, но ведь эм... стоп то не было, вот в чем дело. Что ж, Дмитрий Загоруйко, теперь тоже ему некуда торопиться, ибо он таки получил то место, за которое боролся всю гонку, а именно за третье, и теперь спокойно, уверенно едет к финишу, как, впрочем, пожалуй, и все участники, оставшиеся на трассе этой гонки. Фактически, Никишин тоже получил место, которое он оборонял так старательно, пятое, но... Тем не менее, при этом Алексей Ермаков все же впереди. Никто, наверное, это что хотелось бы Никишину в этой борьбе. Так, а вот и Ермаков. Едет он непосредственно на трассе вслед за загоруйкой, но на самом деле он там отстает уже не на один круг, поэтому, конечно, речь не о борьбе за позицию. Хотя, на самом деле, я что-то не припомню, что Беннеттон обгонял Макларен на круг. Может быть... Но нет, нет, Загоройка просто идет быстрее, так что там ни о чем речи быть даже не может. Так, а что же у нас Холошевский? Сколько у нас осталось до финиша? До финиша осталось... Так, вот я сейчас смотрю... Uh, я не знаю, мне кажется. Нет, мне кажется, сейчас просто вот uh, заканчивает круг Калашевский и уходит на последний круг. Так что думаю, у нас. Да, последний на последний круг он уходит. Так что думаю, у нас есть время пробежаться по остальным участникам. Воронов. Да, Воронов все еще. Второй. Он, кстати, довольно-таки близко к Холошевскому на трассе. Я имею в виду, чтобы Холошевский обогнал его на круг, но, похоже, не успеет. Не успеет. А вот сам Воронов сейчас позади Никишина. Может быть, успеет обогнать его на круг. Загоруйка только этот последний круг начинает. М -м кстати, он то еще предстоит. Так, что у нас тут? Это Ермаков. Простите, кто у нас тут? Надо было бы сказать корректнее. Эм... Ермаков сейчас только начинает последний круг. А, Никишин, Никишин. А может быть и успеет удержать позади У Воронова, только смысла в этом в принципе не будет. А, Киселев по-прежнему шестой. А вот Холошевский все еще едет, проезжает. Примерно половину круга проехал. Я сейчас еще раз сверюсь со временем. Да, я абсолютно теперь точно уверен. Это последний круг. Летит Холошевский к своей второй в этом сезоне победе. Первая, напомню, была феерическая дождевая гонка в Донингтоне 93 -го года. Кстати, два совпадения, ведь там тоже был Гран-при Европы. И Богдан Холошевский одерживает свою вторую победу в этом сезоне. Но да, как-то радости тут э, и нет. Сразу нажимает кнопку Escape и заезжает в боксы. А, Воронов, похоже, не успел э, обогнать Никишина. Может быть, делать это на этом круге. А, а вот Загоруйка свой круг уже заканчивает. Фактически он финиширует раньше, чем Воронов. Но он отстает э, сильнее. Поэтому просто Воронов даже пройдет на один круг больше него. Эммм... А да, сейчас будет финишировать эм, Алексей Гермаков на своем Маклароне. Четвертое место. Я думаю, это неплохо, учитывая, что.. Эм, какой был старт гонки для Макларнов. но я прошу все-таки не забывать, что мы видели довольно-таки грубые срезки Шиканы. В эм, первой, третьей э, гонке. Э, ой, как Никишин! Ну, может быть, срезал уже, а может быть, это он так отворного Воно посторонился. Потому что Воронов только сейчас будет финиш... А, Киселёв явно уже финишировал. Вот только сейчас Юрий Воронов будет финишировать. И, смотрите, и Кишин, и Кишин пытается пролезть. И все, финиш для них обоих. Ну, Воронов сносит себе переднее крыло, но уже смысл это не имеет, потому что он крутит жука. Воронов-то доволен, вы вспомните, я же вам еще в самом начале говорил, он вообще эту гонку ехать не хотел, а что вышло, второе место. Ну что ж, дорогие друзья. На ваших экранах Ferrari победителя этой гонки, Богдана Холошевского. Но ну, здесь такой неудачный ракурс, вы там видите Бенетон, э, Дмитрий Загоруйко, но других машин мы видеть не можем. Дмитрий Плешков тоже, видимо, сервер покинул. Ну что ж, зафиксирую камеру вот так. А на ваших экранах, повторюсь еще раз, победитель этой гонки, Богдан Холошевский. Э, да, вот, посмотрите, и он сошел с сервера. Э, Что ж, раз он сошел, сошел с сервера, понаблюдаем за Вороновым, который решил доехать до боксов. Эм, ну что ж. Значит, э, гонка у нас была, в общем-то, я подозреваю. Вот знаете, было такое совпадение. Стало Гран-при Сан-Мари 94 естественно, черным днем календаря, потому что погиб по ну и в нашем чемпионате тоже. Там был такой завал, такие разбирательства постоянного столкновения, что. В общем, тоже очень плохо, самыми недобрыми мыслями вспоминают о том гран-при пилоты. И, похоже, также будет возможность здесь. Потому что, да, не самые приятные впечатления остались у кого-то после столкновения Шумахера и Вильнева. Был вот этот скандал, разбирательства с Шумахером. И я подозреваю, что тоже здесь будет то же самое, потому что вот этот завал, спровоцированный Артуром Бореевым. В общем. Возможно, вот такие вот совпадения будут преследовать гонки всего чемпионата. Uh, ну что ж, я с вами прощаюсь. Uh, и Перед тем, как uh, окончательно эта запись закончится, вы посмотрите еще раз uh, запись, замедленную впервые, кстати, в истории этих записей. Вы посмотрите замедленный повтор uh, столкновения вот этой uh, стартового завала. Uh, уже без моего комментария. Uh, ну, а я с вами прощаюсь. До свидания.